Всем привет, друзья! Приветствую партнеров проекта Энергия Роста. В этом видео покажу вам программку WeconJust, которая мне очень понравилась, как она работает. Заходите на сайт weconjust.com и перед вами откроется вот такой вот сайт. Здесь вам нужно будет скачать бесплатно программку на свой компьютер. Я не буду показывать, как она устанавливается, потому что там все очень просто. Здесь скачается файлик, вы его открываете и дальше действуете по подсказкам, которые будут у вас на компьютере выходить. И таким образом легко сможете самостоятельно установить эту программу. Выглядит она вот так вот внизу, видите, значок, да, вот такой вот синенький. Я вам рекомендую нажать правой кнопкой мышки, и у вас будет здесь закрепить на панели задач, чтобы вы эту программку не теряли. Дальше вы ее откроете, она у вас откроется сначала маленьким окошком. Там нужно будет зарегистрироваться, ввести свою почту и пароль. И после этого вы сможете зайти и увидеть вот такую вот программу вот так она выглядит. Что здесь можно сделать? Здесь можно добавлять людей в друзья, можно убирать подписчиков, да, можно удалять диалоги. Ну, посмотрите, что можно делать. Можно в сообщество вступать, приглашать людей, да. Ставить лайки на фотографии, например, да, вот здесь вот лайки по критериям можно выставлять. Можно ставить лайк на стену на записи, лайки на аватарку, лайк на аватарку плюс оставлять комментарии. То есть интересная такая программка. И можно делать всякие рассылки. С этим, конечно, нужно быть аккуратным, потому что за это могут блокировать, если вы будете этим... Ну, слишком да, активничать, скачивать медиа. Даже можно скачивать аудио со странички, видео, фотографии целыми альбомами. Тоже классная функция, кстати. И в э, бесплатной версии здесь можно работать на одной страничке. Если вы на сайте посмотрите внимательно, здесь есть кнопочка «Тарифы». И в месяц за 490 рублей можно купить такой тариф, что можно работать на 100 аккаунтах без ограничений. И вот именно это мне и понравилось. Я купила вот, эту вот этот тариф. Пока что загрузила 10 страничек. Но у меня есть еще странички. Я буду дальше добавлять постоянно новые и новые странички, чтобы как можно больше людей в день было возможности приглашать через эту программку. И Посмотрите, я сейчас покажу, как она работает. Да? Вот во вкладке «Параметры» вы здесь вводите вот в таком формате, как вам здесь пишут, да? через двоеточие логин и пароль от своей странички. Если вы берете бесплатную версию, вы можете работать только на одной страничке, да, я уже сказала, вы вводите только один логин и пароль через э, двоеточие. Если вы берете платную версию, то есть у вас автоматически здесь будет... Вот моя VIP лицензия да, здесь написано, заканчивается 30 августа. То есть платная версия моя закончится 30 августа. И до этого момента я могу до 100 аккаунтов сюда загружать. И одновременно работать сразу на этих 100 аккаунтах. Смотрите, я вот здесь загрузила 10 пока что, да, которые у меня готовы, оформленные странички, на которые я уже готова приглашать людей, только не вручную, а через программу. И что я делаю дальше? То есть э, ввела все логины и пароли, нажимаю применить. И дальше здесь будет идти проверочка. Ну, давайте покажу, да. Вот таким образом идет проверка, чтобы э, программа проверяет, правильно ли вы ввели все логины и пароли. Да, сможет ли она зайти на ваши странички вместо вас? Вот она проверила, нажимает ОК. Да, пишет, точнее, ОК, и все хорошо. Дальше. Я захожу на моя страница, я вам буду показывать, как здесь приглашать людей в друзья, а с остальным, я думаю, вы разберетесь по такому же принципу, как и я сейчас покажу по приглашениям. То есть здесь вы можете написать даже имя, фамилию или просто имя какое-то, да, как людей, с каким именем вы хотите приглашать. А здесь я вот выбрала город Россия, страну Россия, город можете указать. Ну, как обычно, да, ВКонтакте приглашаем, такие же критерии здесь и ставим. То есть те, кто онлайн, подать дате регистрации обязательно выбираем. А здесь вот у нас. Вы нажмете кнопочку «Показать больше критериев", у вас откроется табличка еще. Здесь можно будет выбрать дополнительные критерии. Я вот здесь, например, выбрала возраст, который я хочу приглашать, да, и галочку поставила, чтобы мне людей приглашал только с фото этот робот. И дальше вот здесь вот поставила максимум 450 добавлений. Почему? Потому что у меня вот здесь загружено 10 страничек, я хочу, чтобы он по 45 человек пригласил на одну страничку и он будет по очереди, сначала с одной странички, потом с другой странички, потом с третьей, с пятой, с десятой заходить и приглашать людей в друзья. Вот, То есть ну, в хаотичном порядке приглашает. И после того, как вы все вот эти критерии выбрали, вот здесь вот эту галочку не убирайте, игнорировать, использовать игнор-лист. То есть это значит, что... Даже если у вас там 10-20 страничек загружены, да, если вы платной версии будете пользоваться, то программа не будет приглашать одинаковых людей на ваши разные странички. Поэтому эту галочку убирать не надо. Если вы эту галочку уберете, то может получиться так, что программа пригласит одних и тех же людей на все ваши странички. Это нам не нужно, поэтому галочку обязательно здесь ставим. И вы нажимаете кнопочку «Старт». Я тоже сейчас ее нажимаю. Я просто сейчас поставила на паузу. Здесь можно вот поставить на паузу. Я нажимаю сейчас «Продолжить». А вы нажмете «Старт» первый раз. Вот. Здесь можно ставить на паузу, если вам ну, нужно да, для чего-то. Здесь можно на «Стоп» поставить, если вдруг решили компьютер выключить. Вот. И она работает. Вот так вот можно свернуть эту программку. Она работает. Вы дальше с вами можете продолжать заниматься там, своими делами. Вот таким вот образом. Лимит не превышайте, да, вот здесь вот, ну, 490 человек на 10 страничек можно, да, поставить максимум. 500 не ставьте на 5 страничек. То есть лимит ВКонтакте 50 человек за 12 часов можно пригласить друзья. Вы, пожалуйста, никогда этот лимит не превышайте, потому что иначе ваши страничка заблокируют. Вот здесь кого не удалось добавить, он пишет, да. Но, ну, в принципе, я вот посмотрела. Вы можете даже вот эти ID скопировать и посмотреть, на какую страничку и кого вам приглашает этот робот. То есть я проверила, все работает на страничке, люди добавляются. Поэтому программа классная, рекомендую. Ну и я не пожалела, что купила за 490 рублей вот этот вот тариф на 100 аккаунтов. Вообще классно работает все. Ну все, всем спасибо за внимание. Пока-пока, желаю вам удачи.